здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас вторая часть сумки крючком летней Брунелла кучинели ссылка на первую часть будет обязательно под видео в описании девчоночки либо на канале смотрите либо в конце я потом вставлю еще в зак... финальные вот эти окна в нем будет ссылочка значит мы провязали в прошлом видео 10 рядов и вывязали донышко. Про материал, про крючок. Все это в первом видео, девчонки. Это продолжение. Так у нас провязано 10 рядов. Далее я беру вот эту вот схему. Далее я писать не буду. Смотрите, какая у меня пожмякана. Это ж я ее рисовала на работе, чтобы вам предоставить. Значит, вот этот столбик с накидом. Кто вязал? У нас он как бы вот не знаю как он называется до сих пор не выяснила спешу спешу в общем по полустолбик с накидом так я его назвала вот возможно я уже и буду знать но видео я снимаю пока еще э, монтирую то которое которое первое поэтому вы мне еще не подсказали Значит, начинаем с первого ряда. То есть здесь у нас 10 рядов донышко, и начинаем с первого ряда. Я начинаю с трех петель воздушных подъема. Далее одну петлю пропускаю, со второй начинаю вязать. Делаю накид, ввязываю петлю. И далее все три вместе. Вот такой вот столбик я провязываю. То есть он будет ниже. Первую часть я вязала, столбик был выше. Поэтому ну не совсем похоже на оригинал у меня получилось. Поэтому решила вот так вот. Далее одна воздушная петля, ее я не затягиваю. И опять один пропускаю, во второй вяжу вот этот полустолбик с накидом. Все три петли вместе. И так по кругу. Здесь не не по Здесь не послабляем, а вот саму воздушную петлю чуть ослабляем, то есть слабее она. Ну, вот так вот прям подтягиваю и вяжу далее через одну петлю по кругу. Вот для чего я это делаю, чтобы полотно здесь не стягивало, потому что есть тенденция стягивать. Так, сейчас я делаю вставку для того, чтобы вы сравнили. Вот, кстати, смотрите, что я вам скажу. Эту сумку я еще не обрабатывала, еще буду. Мне нужно моральные силы на это решиться, девчонки. Это я все про обработку, потому что... Вот этот образец сейчас я вам все расскажу значит здесь я вязала вот этими нашими полустолбиками с накидом и мне это нравится больше единственное что я предполагаю но это еще не обработанная деталь поэтому я предполагаю что она будет ну, повыше этот ромб и что я хочу вам к чему я снимаю вот это все этот ромб у меня 15 сантиметров этот у меня связан классическими столбиками с накидом этот у меня, ну, два, учитывая того, что то, что у меня здесь нет сантиметра, то 21 сантиметр. Это значит, что выше. Если вот, допустим, я к чему делаю этот досьем. Вот, видите, этот ромб у нас выше. То есть, ваше право выбрать, либо вы вяжете вот таким вот узором, выше ромбом классическим столбиком с накидом либо вы вяжете со мной вот этим вот полустолбиком либо он не законченный. здесь дырки у нас меньше вот а и ромб меньше но больше вот здесь обвязка верха и вот эта полоса нижняя Сама высота сумки, видите, еще обрывается, зараза, нить. Боже, я уже намучилась, уже решила, наверное, и рюкзака не будет. Ну, возможно, еще и будет, девчонки. Пока, в данный момент, у меня, у меня 23, это высота всей сумки. А я думаю, что где-то нужно 27. 26-27, то есть 3 сантиметра. Либо я довяжу, ну вот, видите, получается высокая. Вот эта планка. То есть, что я хочу сказать, господи, собрать мысли в кучу. Вам нужно распределить вот эти вот ряды. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь у меня будет где-то 10 рядов, а здесь у меня 5. То есть, вам нужно распределить на равное количество рядов до узора. Вот, допустим, здесь провязать 8, и здесь 8, да, чтобы было одинаково. У меня чуть-чуть дисбаланс. Но это только потому, что я не хочу уже третий раз перевязывать. Нет моих сил на эту рафию. Я уже оставлю, как будет. Довяжу вот здесь вот. И намочу. Что хочу сказать еще по поводу намачивание, вот мне нравится как это выглядит после намачивания, она более податлива, но нужно кстати, да, я вам скажу, что да, да, мочить надо и и, и, и оно я боялась, кстати намочила, специально связала образец, намочила здесь, видите, разорвалась, то есть с ним очень нужно, в намоченном виде, это бумага, девчонки, видите вот, поразрывалась она и сухая рвется, а мокрая, то тем более. Ну, то есть нужно придавать форму очень аккуратно. Очень аккуратно, девчонки. Поэтому... Итак, девчонки, я провязала ряд по кругу. Сейчас я в одиннадцатом ряду. И знаете, что у меня? Я... Опыта у меня маловато крючком. Я могу как бы воспроизвести схему. Но вот, вот признаюсь, что здесь... По... У меня 156 столбиков без накида было. И я так понимаю, что я где-то что-то добавила. Добавилось у меня. Я вначале пересчитывала вот здесь вот. А вот в пятом ряду у меня их больше получилось. Поэтому вот таких вот ячеек у вас должно быть... Вот я прошу прощения возможно у вас получится так как у меня ну вот так вот у меня получилось но их должно быть 78 78 вот этих дырочек у меня их получилось 79 вот вот она 79 я полустолбиком соединяю вот и вот по кругу у меня их получилось 79 вот таких вот дырочек. Теперь мне нужно распределить 3 ромба здесь и 3 ромба здесь. Сейчас я посчитаю и все вам скажу. Итак, таки, вот таким вот образом я распределила свои 79 79 петель. Вот здесь вот у меня, вот я, знаете, как делала, я вот так вот складывала это донышко, вот, чтобы напротив были, да, вот эти вот вершины ромбов, потому что полотно чуть касит, определяла половину здесь вот и отсюда уже налево и направо отсчитывала. Вот, значит, какое у меня распределение. Вот центральные, здесь 8 между ними, 8 между ними, здесь 21, а здесь 20. Я имею вот этих вот дырок. Вот, по итогу у меня получается 79. Вот, это вершины наших ромбов. У вас, если что, если вдруг у вас такое безобразие, если у вас не будет этой лишней, то у вас будет, здесь у меня 20 дырочек а здесь 21 на одну больше у вас должно быть здесь 20 ну если у вас нормальное количество и вы не уехали значит что я сейчас делаю если у вас все как у меня то сейчас мы вяжем до вот этого ромба дырками это значит что я вяжу две петли воздушные подъема далее вяжу столбик вот этот полустолбик с накидом воздушная петля и далее в дырку вяжу вот эти полустолбики с накидом туго вяжу, девчонки уже поняла что надо потуже тогда получается красивее и более похоже на оригинал значит петли подъема Петлю в первую дырку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь вот мы. Делаем воздушную петлю, и далее, вот где маркер, далее нам маркеры, в принципе, и не нужны. Мы начинаем первый ромб. Это значит из этой дырки мы вывязываем 2 столбика с накидом. И вот здесь вот, девчонки, нам уже в принципе не нужно подтягивать вот эту петлю, потому что здесь у нас добавляются петли и ширина выравнивается. Воздушная петля. Теперь. Раз. Раз. так воздушная петля здесь мы тоже вяжем 2 2 полустолбика с накидом 1 2 и вот смотрите, можете, давайте будем, я буду помечать, чтобы вам было понятно. Пока, во всяком случае, пока этот столбик, вернее, ромб не вырисуется. Сейчас я провяжу. В общем, я думаю, понятно. Основной узор у нас вот эта вот сетка, на которой вырисовывается ромб. То есть там, где маркер, мы вяжем два столбика два вот этих вот полустолбика так вот он. я продолжаю по кругу вязать вот эту вот сетку при этом там где у меня маркер вот смотрите я уже потеряла раз два три четыре пять шесть семь восемь девятое это у меня там где маркеры я вывязываю вот по 2 петли из одной дырочки а далее все у меня сеточка вот все все заполнение сумки это сеточка плюс вот эти вот ромбы которые у меня слетают маркеры ну в принципе то я сейчас продолжаю вязать этот ряд здесь я провяжу 2 здесь 2 здесь 2 здесь две. остальное место сетка так здесь мы замыкаем ряд вот таким вот образом то есть здесь мы не делаем воздуш, э, воздушную петлю то есть дырки здесь через ряд у нас дырки будут здесь вот э, что хочу сказать здесь я провязала 4 воздушных петли их надо три раз два три и далее пропускаем вот этот столбик и уже из дырочки вяжем это что касается стыка рядов далее так, теперь я объясню по поводу этого ряда значит э, вот 2 2 2 все я провязала по 2 петли там где у меня стоят маркеры так Теперь мы вяжем по схеме третий ряд теперь знаете что как упростить упрощаем таким вот образом вернее ну да упрощаем далее у нас идет 4 петли ромб расширяется все остальное у нас воздушная петля по полустолбик с накидом в дырку вот как видим так и вяжем да, пока не дойдем до маркера я вот даже не считая я вижу потому что считать по количеству как бы это, это просто очень будет сложно теперь здесь у нас мы смотрим вот только на вот эту вот часть здесь у нас мы передвигаемся вот где был была дырочка в предыдущем ряду теперь у нас здесь столбик то есть что это значит мы делаем воздушную петлю но теперь уже вяжем столбик сюда вот этот с накидом Далее маркер я снимаю. И вяжем столбики уже в петлю, нормально, в сам столбик. Теперь у нас их 4, 2, 3 и в дырку 4. 4 то есть мы задействовали смотрите дырочку перед и дырочку после и у нас и два вот этих столбика мы провязали и далее вот сейчас я вам покажу не считаем вяжем вы можете конечно считать но это не имеет смысла я к чему это говорю нет смысла э, считать вот эти дырочки просто Дырка до и дырка после. Мы расширяем этот ромб. Я вот свою теорию, я буду вот так вот основывать на этом. Не на подсчете точном. Потому что это можно с ума сойти. Вот так вот всю сумку вязать и считать. Мы будем отталкиваться от этих ромбов. Самое главное нам распределить вот это распределение петель. Самое главное, эти центральные три ромба, все оставшиеся петли на равное количество до и после. Вот в бока все пускайте. Все. Далее мы основываемся на ромбах. Итак, смотрите, я вязала-вязала вот этими вот дырками. Теперь у меня дырка перед ромбом. да? Я провязываю в нее стол, вот этот полустолбик. Снимаю, провязываю два вот этих вот ромба раз, два и 4 дырку после то есть мы все симметрично если мы задействовали эту дырочку то нам нужно задействовать дырочку после нее все у нас расширяется ромб и так мы проделываем со всеми шестью ромбами, то есть это у меня уже два теперь я еще четыре расширю все остальное пространство повторюсь мы вяжем вот этой вот сеткой вот так весь круг и так третий ряд мы девчонки заканчиваем таким вот образом Здесь мы делаем воздушную петлю и во вторую петлю воздушно, э, вот этих петель подъема мы делаем соединительный полустолбик и соединяем. Так, чутный ряд. Мы делаем просто две воздушные петли подъема и вяжем первый столбик в первую дырку. И далее продолжаем нашу сетку. Да, вы знаете что я вам скажу что я бы не смогла вязать как девчонки на продажу постоянно из рафии это ж капец так и опять я не считаю девчонки я просто смотрю у меня четвертый ряд мы расширяемся это значит что я буду задействовать дырочку перед ромбом вот он мой ромбище трех петель Если мы расширяемся, то две дырки до и после вот этого ромба, вот эти две дырочки переходят в ромб. Это значит, что вот один, четыре, четыре столбика, вот они раз. 2 3 4 эти 4 я провязала 5 этот 5 и 6 до да? 6 столбиков у нас по схеме вот он руб наш расширяется далее опять же я вяжу сеткой до следующего ромба Так, вот он здесь просто не видно вот она дырачка перед ромбом и я ее задействую в ромб один и сразу без воздушной петли вяжем 4 петли ромба и еще одну дополнительную так все шесть наших ромбов которые в четвертом ряду у нас состоят из 6 столбиков с накидом они так заканчиваем мы четвертый ряд вот без воздушной петли наполним просто соединительным полустолбиком так теперь 3 воздушные петли пятый ряд и в дырочку вот здесь у нас как бы закрытая ячейка получается здесь открытые как бы здесь у нас открытые поэтому мы делаем 3 петли воздушные подъема и в дырочку вяжем я уже маркеры поснимала здесь у нас в пятом ряду 8 раз все еще мы расширяемся 8 столбиков полустолбиков с накидом ромб у нас из 8 это значит что мы опять же задействуем <связываем> по одной дырочке перед и после ромба вот она я довязываю все остальное мы вяжем по узору так вот мои 6 6 столбиков ромба здесь у меня есть воздушная петля и вот отсюда я начинаю этот столбик уже уходит в ромб 16 центральных которые уже есть 2 3 4 6 7 и 8 вот. румбик наш и теперь мы вяжем до следующего и так далее снова я не считаю никакие промежуточные вот эти вот сетки что и вам советую девчонки потому что совсем уходит все удовольствие от вязания вот, дошли до ромба Задействовали первую дырку перед ромбом, запустили ее как бы в ромб, вязали. Здесь уже воздушных петель не делаем. А соединяем в общее вязание. Это у нас пятый ряд. Я уже маркеры поснимаю, уже эти ромбы видно очень хорошо, поэтому... Больше они мне не нужны, они мне мешают. Не знаю, вы можете оставить, ну... Но... И вот так вот продвигаюсь далее. Вот видите, один, второй, третий и здесь. Итак, пятый ряд мы заканчиваем воздушная петля и соединяем во вторую воздушную петлю соединительным полустолбиком. Так, шестой ряд. Теперь у нас вот эта вот часть будет уменьшаться и образовывается еще один, вот он, ромбик. Значит, что я здесь делаю? Две воздушные петли подъема, стол, полустолбик с накидом. Я продвигаюсь к ромбу сейчас. Опять же, опять же, все точно так же. Теперь внимание вот с шестого ряда. Что мы делаем? У нас уже образу будет не один ромб, а три. И нам нужно будет разделить. Значит, опять же, вот наш ромб, петля, дырка перед ними. Мы вяжем вот по схеме. Смотрите, два столбика из вот этой вот послед, ну как бы последней дырки. Это у нас. Дополнительный ромб теперь мы его отделяем: делаем воздушную петлю один столбик пропускаем, и со второго начинаем вязать здесь. У нас средний уже уменьшается то есть, здесь у нас 6 столбиков, но между ними дырочка. Вот она, да, мы сделали воздушную петлю и столбик пропустили здесь. Вяжем 6 столбиков раз два, три, четыре, пять, шесть. так пятый ряд мы заканчиваем воздушная петля.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 4, 5, 6. Так, далее снова столбик с накидом. Раз. Одну петлю пропускаем. И из последней дырки мы вывязываем 2 столбика. Вот таким образом мы образовали начало двух. Вот они. Где? Вот она. Просто ее плохо видно. Сейчас она потом нарисуется. Вот средний сто, э, ромбик у нас уменьшается. Вот он между ним две дырочки вот и вот и здесь вот образовался здесь и вот здесь вот где по две петли у нас образ, образовалось начало дополнительных двух ромбов то есть теперь средний у нас будет сужаться а эти боковые увеличиваются сейчас я дойду до следующего и еще раз мы с вами свяжем чтобы было понятно то есть теперь у нас ромба 3 Два крайних увеличиваться будут, средний у нас будет уменьшаться. И отделяет нас, наши эти три ромба между собой. Одна дырка. Так, дошли мы. Последняя дырка, вернее. Ну да, из дырок. Последняя дырка. Из нее вяжем два полустолбика. Далее делаем воздушную петлю, делаем отступление, один столбик. Мы отступаем и со второго вяжем шесть полустолбиков с накидом, раз. Два. Три четыре. воздушная петля один стол пропускаем и в последнюю из последней дырочки ну вернее первой теперь теперь она у нас первая мы вывязываем два полустолбика с накидом то есть образовываем третий ромп Вот они. То есть мы по-прежнему задействуем вот здесь последнюю дырку, а здесь первую дырку. Из них, из них мы вывязываем следующий ромб, который отделяем дырочкой со средним ромбом. Шестой ряд мы заканчиваем полустолбиком соединительным без воздушной петли. Да, здесь у нас заполненная ячейка седьмой ряд три воздушные петли подъема пропускаем этот, этот столбик и со следующего начинаем вязать снова мы передвигаемся на одну дырочку влево видите заполняем эту дырочку передвигаемся так вот она наша дырочка видно я не считаю девчонки вот две петли вместе из одной предыдущего ряда вот они и отсюда я начинаю так здесь вяжу воздушную петлю и начинаю сплошное вязание То есть здесь все четыре все три ромба у нас по 4 петли раз О, я связала видите насколько выше столбик с накидом классический И в дырочку 4 дырочка это вырисуется не бойтесь она потом нарисуется то есть сейчас у нас 4 столбика делаем воздушную петлю отделяем этот ромб от этого здесь петлю пропускаем уменьшаем его и вяжем 4 полустолбика с накидом Видите, один-четыре, второй-четыре. Воздушная петля. И вот, думаю, вы знаете, может все-таки вязать в эту дыру, да? Нет. Потом выровняем. Так отделили дырочкой вот здесь вот просто плохо видно но они потом видите выравниваются когда уже из нее связана петля отделили дырочкой здесь у нас два предыдущих и оба мы провязываем без воздушных петель не разделяем воздушными петлями это у нас третий ром сейчас я на втором еще вам все покажу это я так много говорю Четыре. все есть смотрим 4, 4, 4 между ними дырка дырка То есть оба все три ромба у нас по 4 воздушные по полу по 4 полустолбика с накидом далее вяжем наши дырочки здесь мы не напрягаемся до последней дырки Последнюю дырку мы задействуем. Так, есть вот она последняя. Это значит, что воздушная петля у меня здесь провязана. 4 полустолбика с накидом. Первый ромб. Воздушная петля, отделяем одну петлю, пропускаем четыре полустолбика с накидом раз, два, три, четыре, воздушная петля. И этот полустолбик пропускаем, из дырки начинаем следующие четыре раз Я вот не знаю, может лучше вот сюда вязать, а ну попробую. Два, наверное, лучше, вы знаете. Нам ну, в любом случае либо туда, либо, либо туда будет смещаться. 4. А ну, смотрим, наверное, да, все-таки, да, ну, оно или туда, или туда смещается, в принципе, то без разницы. И все, и дальше я вяжу дырочки. То есть, воздушная петля, полустолбик с накидом. То есть, видим, да, вот первый ромб, второй, который уменьшается, и третий, который увеличивается, все по 4 полустолбика с накидом. Заканчивая седьмой ряд воздушной петлей и соединительным полустолбиком. То есть здесь у нас две полноценные дырочки. Делаю две воздушные петли подъема. Столбик, полустолбик с накидом. Здесь мы заполняем эту дырочку. Воздушная петля. Полустолбик, воздушная петля, полустолбик. И воздушная петля теперь смотрите последняя дырочка да? здесь у нас вот эти четыре вместе здесь мы ее заполняем и вяжем эти четыре еще и в конце то есть крайние ромбы у нас расширяются 3 5-6 6 вот в дырку между видите, которая разделяет эти три, ну, эти два в данном случае. Теперь воздушная петля отделяем одну петлю пропускаем и вяжем 2 столбика, полустолбика с накидом, этим мы завершаем центральный наш ромб, с которого мы начинали, вот видите, он уже у нас закончен, этот у нас расширился до 6 петель, этот у нас сузился до 2 петель, воздушная петля, в дырку ее видно, в дырку вывязываем, полустолбик с накидом здесь эти четыре провязываем Раз. Два. вот представляете раз два раз два три четыре то есть это всего уже пять вот пятый вот здесь вот и шестой мы вывязываем вот в эту дырочку то есть что у нас получается в восьмом ряду 6 столбиков, первый ромб, 2 столбика второй ромб, 6 столбиков, ой, третий ромб, между ними вот пространство по воздушной петли вот они, видно, да, 6, пространство 2, пространство 6, далее столбики, э, дырочки, то есть воздушная петля столбик с накидом вот я сегодня провязала сейчас восьмой ряд я безумно устала и на сегодня я Ой, уже как бы и не буду вязать так здесь раз Четыре пять и шесть в дырку, шесть, воздушная петля. Одну пропускаем две центральные, заканчиваем первый ромб наш. воздушная петля И здесь вот 6 эту петлю пропускаем начинаем из дырки 1 2 3 4 и шесть и так далее то есть все у нас вот эти вот секции выглядят вот так вот 626 6. между ними дырочки видите уже видно вырисовывается один ромб эти два возле него мы почти в половине вязания итак заканчиваем мы восьмой ряд У нас ячейка закрыта поэтому мы делаем один полустолбик и сразу делаем полустолбик я имею ввиду с накидом и полустолбиком присоединяем так что у нас здесь 6 6 столбиков два 6 было Сейчас у нас по 8-2, а вот этого уже нет. Девятый ряд мы сейчас вяжем. 3 воздушные петли подъема. Доходим мы до вот этого первого ромба. Воздушная петля. 2. И вот он у меня первый ромб перед... Ой, первая дырка, вторая дырка, это мы все задействуем, да, помним. И всего у нас ромб из восьми столбиков, полустолбиков с накидом. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8 так вот у нас теперь воздушная петля и пропускаем вот эти две и со следующей дырки мы вяжем второй ромб то есть это у нас половина узора видите ромб один закончен эти в половине и там будет потом третий. Значит, в девятом ряду у нас по 8. эти два ромба. Средний ромб у нас аннулирован. к следующему рапорту здесь у нас всего вот между этими ромбами одна ну две дырки получается один полустолбик вот видите всего две дырочки и получается следующие ромби из 8 петель и вяжем точно так же как это так заканчиваем девятый ряд воздушная петля и во вторую воздушную петлю, полустолбик, соединительный полустолбик. Так, здесь у нас десятый ряд, две воздушные петли подъема, начинаем. Отсюда теперь мы э, восстанавливаем, смотрите, теперь вот эти вот боковые два ромба у нас идут на уменьшение и начинаем вывязывать центральные четвертые. Вот здесь вот. Так, это значит, что теперь вот с этой половины здесь мы начинали, мы все время расширяли, ну кроме вот этого. Теперь мы идем сужень, на сужение. Что это значит? Сейчас буду вам показывать. Это значит, что мы вот довязываем до да, последние дырки и мы сужаем. То есть мы делаем еще воздушную петлю, одну петлю пропускаем, со следующей начинаем вязать 6 шесть полустолбиков с накидом. Значит вот десятый ряд видите 6 воздушная петля между ними окошко 2 это мы начинаем четвертый ромб воздушная петля окошко отделяющий и 6 столбиков это в десятом ряду у нас так выглядит ромб то есть видите вот последний ромб, э, петля ромбика предыдущего ряда мы ее уже отделили пошли на уменьшение то есть напротив нее дырочка 2 3 4 5 6 хотите теперь мы вот она последняя делаем воздушную петлю и из дырки вывязываем 2 2 полустолбика с накидом раз и о, кстати, покажу вам, как я соединяю. Раз. И вот так, вот два здесь воздушная петля. Позже я связала обычные. Вот видите, что делаем обычные столбики так сначала вот смотрите я захвачиваю обе потом отпускаю вот эти вот штуки провязываю потом я их еще раз фиксирую следующим полустолбиком видите захвачиваю это все дело и фиксируем так, теперь у нас воздушная петля, одну петлю мы отпускаем. Здесь можно еще их зафиксировать, но я уже не буду это все я обрежу, пропускаем и со следующей вяжем 6 столбиков. Раз. Два три. и 6 вот видите в предыдущем ряду один столбик остался то есть мы уменьшаем ромб и так 6, 2, 6 разделено воздушными петлями дырочкой так передвигаемся ко второму рапорту здесь у нас было в предыдущем ряду дырки: две дырки теперь у нас их будет 3 вот ориентируемся на это что мы их Просто увеличивается у нас количество дырок. Одну петлю отпускаем, пропускаем, и со второй начинаем вязать 6 столбиков. Вот они, три дырки. воздушная петля из центральной дырочки вывязываем два полустолбика с накидом то есть начинаем четвертый ромб воздушная петля и одну петлю пропускаем и со следующей со второй начинаем вязать 6 вот таким вот образом и продолжаем и так 10 ряд я заканчиваю закрытой ячейкой так назовем да здесь воздушных петель я не делаю То есть столбик и вернее полустолбик с накидом и полустолбик соединительный далее 11 ряд девчонки Вот у нас уже далее боковые уменьшаются они по 4 центральная увеличивается у нее 4 и боковушки по 4 поехали здесь. Так, три воздушные петли подъема. Так, здесь вот последняя дырка. Смотрим. Еще делаем воздушную петлю, убираем эту петлю. И со второй начинаем вязать 4 столбика полустолбика с накидом 2 3 4 воздушная петля начиная с дырки 1 и 2 3 и в дырочку 4 это центрально у нас здесь 4 видим здесь 4 отделяем воздушная петля одну пропускаем и 4 раз Два. 4 вот они 4 4 4 между ними дырочки дырка дырка так здесь видите одну мы пропускаем раз 3 и 4 В прошлый раз было три вот одну пропускаем со второй начинаем вязать 4 полустолбика для ромба и так далее есть, смотрим здесь 4 здесь 4 и центральный будет тоже 4 Всё, это у нас 11 ряд так я пров... и так я провязала 11 ряд в одиннадцатом ряду мы просто делаем воздушную петлю соединяем во второй полустолбик две дырочки у нас. 12 ряд что у нас двенадцатом ряду у нас крайние ромбы по 2 петли средний ромб у нас 6 столбиков крайне по 2 и выполняем значит здесь у нас две петли и 12 ряд напоминает, 2 воздушные петли подъема и сразу же полустолбик с накидом. Вот до сих пор я не пояснила, как он называется. Ну да ладно, пусть уже по моему определению будет полустолбик. Так, мы продвигаемся к нашему ромбу. так и здесь воздушная петля одну петлю отпуск, пропускаем и вяжем две центральные вот эти вот мы уводим в дырочки то есть здесь уже наш ромб заканчивается благополучно воздушная петля отсоединяем его от основного э, от центрального ромба и этот ромб был увеличиваем Начинаем с дырки, задействуем в последнюю дырку и вяжем 6 столбиков, полустолбиков с накидом. 4, 5, и 6 из дырочки. Так. Воздушная петля, здесь один пропускаем и два центральных провязываем. Раз, два. так есть. Далее дырочками воздушная петля, полустолбик. Передвигаемся к следующему ромбу. у нас между ромбами 1 2 3 4 5 дырочек и 4 полустолбика между ними здесь пропустили 1 вяжем 2 вместе вершину ромба так есть 1 2 3 4 5 и 4 пустота между ними и вяжем следующий ромб 2 здесь 6 центральной и 2 так продолжаем по кругу так заканчиваем 12 ряд полустолбиком без воздушной петли дополним что четные у нас здесь заполненная дырка получается 13 ряд 3 воздушные петли подъема здесь у нас остается один ромб центральный эти два ромба мы уже убираем по краям так пропускаем и в дырку вяжем 13 ряд продвигаемся к ромбу так вот э, вершина первого ромба мы ее воздушная петля пропускаем как одну петлю и начиная с вот этой вот здесь центральный ромб мы еще увеличиваем. Сейчас 13 ряд показываю видите здесь уже сетка сетка а этот ромб мы последний ряд как увеличиваем то есть задействуем дырку перед вяжем 6 петель ромба и еще последнюю дырку вернее до да, первую нет, вот здесь вот она последняя, а там она первая дырка, да. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восьмая из дырки. Так есть центральный ромб сейчас посчитаем здесь воздушная воздушная петля две петли тоже пропускаем все уже больше на у нас боковых ромбов нет мы вяжем только центральные ромбы. Я пропустила, и отсюда начинаю центральный ромб. Сейчас я вам посчитаю здесь. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 дырок 5 столбиков между ними. 13 ряд и итак. Заканчиваем 13 ряд воздушной петлей и во вторую петлю подъема соединительный полустолбик, 14 ряд. Раз, здесь три воздушные петли. Ой, нет, здесь две. Четный ряд, видите? Уже, уже наврала. Раз, два. Первый столбик вяжем сразу сюда и продвигаемся к ромбу. 14 ряда у нас начинается уменьшение ромба и наша схема заканчивается так теперь у нас помним да мы будем убирать по одному столбику делаем воздушную петлю пропускаем его и со второго начинаем вязать четырнадцатом ряду у нас 6 ромб состоит из 6 петель 2. Мы отсюда начинаем вязать раз, два. Три, четыре, пять, шесть. здесь 7 дырок 1 2 3 4 5 6 вот 7 и 6 столбиков между ними петлю пропускаем и со второй начинаем вязать 6 столбиков для ромба 2 3 4 5 6 вот так вот и продолжаем и так завершаем 14 ряд без воздушной петли просто соединительным полустолбиком далее 3 воздушные петли 15 ряд девчонки в пятнадцатом ряду у нас сетка плюс 4 петли ромба так продвигаем, уменьшаем воздушная петля у меня и одну пропускаем начиная вязать со второй 4 петли у меня будет 2 3 4 есть далее сетка до следующего ромба и смотрим пятнадцатый ряд видим да здесь у нас 4 петли ромба следующий ряд, ряд 2 петли и уже в принципе все девчонки хотя бы схему мы закончили ромб мы уменьшаем это значит что мы кусок ромба отдаем в сетку пропускаем сейчас я вам скажу сколько у нас между ромбами значит 1 2 3 4 5 6 7 8 дырок и 7 столбик полустолбиком между ними и продолжаем 15 ряд так и конец 15 ряда у нас заканчивается воздушная петля и во вторую петлю воздушную соединительный полустолбик. Так, шестнадцатый ряд. Он, в принципе, то у нас последний, что касается узора. Здесь две воздушные петли, сразу столбик. У нас заканчивается ромб уже двумя петлями. И следующий семнадцатый ряд у нас получится только сетка. Поэтому вот этот вот как бы последний ряд. Так, вот они наши 4 столбика, видите я из них делаю два воздушная петля вяжу два вот этих вот центральных и далее уже сетка вот таким вот образом мы заканчиваем наше вязание столбика и между ними что у нас между ними раз два три 4 5 6 7 8 9 дырок и 8 столбиков Все продолжаем так 16 ряд мы заканчиваем без воздушной петли во вторую соединительным столбиком и далее ряд мы вяжем 2 3 воздушные петли и целый ряд мы вяжем дырочками 17 последний ряд Где вершина нашего ромба мы не просто пропускаем как одну петлю да и так вот по кругу Вяжем. так заканчивая я ряд девчонки и теперь у нас столбики без накида классические единственное что хочу сказать одна петля подъема и из дырки один столбик классический из столбика один столбик все как в начале что я хочу сказать девчонки вот здесь вот чуть надо потуже вязать чтобы верхняя часть была чуть уже чем нижняя чтобы сумка выглядела как в оригинале для этого либо просто чуть больше затягивайте да вот это все дело либо возьмите крючок потоньше либо по всему периметру уберите петель 8, я бы сказала. Вот. В общем, найдите свой способ, чтобы вот эта верхняя часть не была э, растянута. Да? Вот. Я, наверное, все-таки уберу несколько петель. Вот, смотрите убирать буду таким вот образом то есть здесь я не провяжу петлю а пропущу сразу в дырку сколько я их уберу я вам скажу в общем я сейчас довяжу до верху 8 вот 8 я начала 10 рядов всего я свяжу а потом намочу и далее уже буду определяться Нравится мне высота уже в обработанном виде или не нравится. Вот, на данный момент я не буду сейчас обработку, потому что я хочу спокойно это все дело. По-любому, здесь нужно чем-то уплотнить донышко. Мне нужно подумать, мне нужно с этим поработать как бы и мозгом, и руками. Это все я вам расскажу в следующем видео и подкладка и обработка. Вот. На данном этапе у нас вот такая вот заготовка, которую мы будем доделать в следующем видео. Все, девчонки, я с вами прощаюсь на сегодня. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Пожелайте мне удачи довести эту сумку до ума и так, чтобы она была... Ну, я думаю, она красивая будет. Оно и сейчас уже видно, что это красиво получается. Вот правда красиво. Поэтому... Сегодня пока-пока, постараюсь как можно быстрее. Кстати, еду к внуку на три дня, дам отдых в голове и, возможно, настроюсь на рюкзак. Возможно. Я, кстати, сейчас в данный момент у меня чего-то как-то у меня не тут настроено. Но это пока. У меня это может измениться буквально в секунды. Все, девчонки, прощаюсь. Пока. Вяжите пока этот узор доверху, дальше будем разбираться.